Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, уважаемые члены, пожалуйста, уважаемые члены Конституционного Суда России. 12 декабря – особая дата в жизни нашего государства. Ровно 10 лет назад в этот день была принята Конституция страны, первая в истории России демократическая Конституция. Тогда, в 1993 году, она закрепила действительно поворотные исторические события. Как твердила выбор народов России, выбор свободы, реальной демократии, которые сегодня определяют развитие нашего государства. Развитие долгосрочное, необратимое. Было ли принятие Конституции достаточно, чтобы кардинальные перемены стали неизбежными, конечно нет. Но было ли ее принятие условием необходимым? И ответ на этот вопрос, безусловно, да. Иначе не выйти могло в стране, которая стремительно двигалась в своей новой жизнью, шла на фундаментальные изменения государственного строя и политического режима из фактически унитарного государства становилась реальной федерацией, а вместо жестких рамок единомыслия приняла для себя правила открытой политической конкуренции и диалога. Правила гражданского общества. Именно эта Конституция признала своей высшей ценностью не эфемерные идеологические догмы и цели, а права человека, оставила на самое главное, на первое место демократические свободы и личные интересы граждан страны. Дала им возможность раскрыть свою деловую инициативу и в полной мере свою творческую силу. Особо подчеркну, согласно Конституции, именно права и свободы человека определяют сам смысл, содержание и применение закона. Определяют деятельность органов власти. И, наконец, именно эта Конституция открыла для России возможность войти в круг развитых мировых демократий, предъявила ее как надежную, готова к сотрудничеству партнеров. И в то же время позволила уважать и считаться как сравноправным членом международного сообщества наций. Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без свободных выборов, без целой палитры партий, политических движений, объединений без преимуществ рынка и открытости мира, без необходимых атрибутов демократии, успевших утвердиться и как норма нашей юридической жизни, нашего юридического языка, и как человеческая норма жизни. Но нельзя забывать, что за всем этим твердо стоят дух и буква Конституции Российской Федерации, стоят ясная политическая воля и гарантии правовых инструментов. Стабильность конституции определяет стабильную работу институтов государственной власти, обеспечивает систематические выборы в федеральные органы и выборы в региональных органах власти и управления на местах. И всего лишь несколько дней назад, уже в четвертый раз за конституционное десятилетие в России была избрана новая государственная бумага. Но многие из нас, изучая обширный список избирательного бюллетеня, наверняка вспоминали, что когда-то обществу был представлен только один выбор. По сути, выбор, из всякого выбора. С тех пор нам вместе пришлось пройти трудный путь, преодолеть много проблем. Но сейчас мы уже можем ставить и решать принципиально иные, чем раньше задачи. Задачи другого уровня, другого масштаба. Задача качественного роста экономики и улучшения, повышения благосостояния граждан в нашей страны. Дорогие друзья, в демократических преобразованиях нельзя поставить точку, как нельзя подвести черту под движением страны вперед и стремлением людей к прогрессу. И сегодня накопленный за десятилетия опыт применения Конституции. Нужен нам и для решения внутренних задач, и для эффективных ответов на новые вызовы современности. Убеждены, мы должны учиться сами и учить правовой культуре наших детей. Обязаны иметь непротиворечивое и действенное законодательство. Должны добиться, чтобы аксиомой нашей жизни стало то, что закон един для всех, невзирая начинами, несмотря на лица. Строгое следование Конституции – это основа успешного развития государства и гражданского согласия в обществе. Ресурсы Конституции далеко не исчерпаны. И об этом должны хорошо помнить те, кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к основному закону. Наш долг – бережно относиться к Конституции. Уважайте ее, как уважаем свою страну, свою историю и свои достижения. Позвольте предложить тост за Конституцию Российской Федерации, за мир и процветание нашей страны, за счастье и благополучие великого многонационального российского народа.